Представляем вам новый и современный смартфон дебил 12s480 Удобная панель сбоку телефона Четырехцветная подсветка для кнопочки какой-то Две камеры 450 30 миллионных мегапикселей К сожа к счастью работающая зарядка длиной в 3 метра чтобы было удобно ее распутывать, время зарядки всего лишь 8 световых лет. А также мы добавили панель состояния, которая открывается только в рекламе. Покупайте во всех магазинах дебил, ой, дебилшоп в вашем селе.